Юрий Васильевич Пинов, известный ивановский футболист, известный ивановский тренер, человек, которого болельщики Владимирского торпеда выбрали самым успешным тренером в истории Владимирского футбола. Юрий Васильевич, которому буквально некоторое время назад исполнилось 75 лет. Юрий Васильевич, наше поздравления. Спасибо. Как вы себя вот сейчас ощущаете, перейдя вот эту вот такую но не то, что рубежную дату, но значимую дату в жизни каждого человека. Да, ощущать. Я не знаю, как ощущать, как другие ощущают. Так, конечно, возраст вроде бы большой. Вот. Если смотреть с точки зрения вот именно лет, то это путь проделан огромный. А с точки зрения души, с точки зрения того, что творится там, то, что значит в мыслях, то, конечно, этого не ощущаешь. Но я думаю, это и любой человек, наверное, так. Потому что ты живешь, ты творишь, ты делаешь, ты думаешь, ты думаешь о будущем, ты вспоминаешь прошлое, что-то сопоставляешь, что-то хочешь сделать еще лучше. Вот поэтому не смотришь на какие года, когда тебе вот действительно... Ой, юбилей в газетах, ой, 75, я думаю, гелки-палки. Значит, я вспоминаю, значит... 50 лет, это 10 лет в торпеда, с 40 до 50, и 50-летие свое, когда мы отмечали, значит, так, в команде и в кругу наших менеджеров, или, как вы говорите, руководителей, директоров и так далее. Да, вот это вот было, да, такое значимое, я бы сказал, событие переломное, что ли. Э, э, такой в мудрость от э, детства, юношеских э, лет и уже взрослых лет и уже как бы, да, вот тут можно что-то говорить а вот эти 25 лет от 50 до 75 ну я не знаю, они как-то пролетели так, как -то, как -то, вот как говорят, не проходит, словно чаек стая э, в тренировках и без памяти кружась, вот это тут можно было сказать вот, и, и, и все и 75, и сидишь думаю что ли плакать, то ли смеяться, а мы не плачем, не смеемся, мы просто работаем немножко, потихоньку, здесь в Камешках, э, в которых, значит, в последние 8 лет я переехал, э, ну, так у меня трагедия в семье была, я об этом не хочу сейчас говорить, не, не место, наверное, вот и переехал сюда, живем, да, прекрасно, вот здесь, в 4 километрах от Камешек, поселок Артем есть, прекрасный дом всех раз, вот. Отношения. Вот такие дела. Так что 75 я не знаю, как оценивать с точки зрения моего. Я, по-моему, высказался более так весомый и значимый. По-другому я никак не, не, себя не ощущаю. И снова в бой. Покой нам только снится. Покой не только снится. Вот. Он вообще не нужен. Согласен. Илья вот вы родом из Иванова. Ваши... Нет. Нет. Это ошибка. Ошибка. Так. В общем, у меня отец военный. Ага. Вот. И он по долгу службы был начальник погранзаставы погранзаставы он был в Печенге это Мурманская область это на границе с Норвегией угу. вот, он был. вот а я родился в Ухте понятно вот, столице Коми, Коми у меня их, раньше да и у в паспорте было Коми АССР вот мое место рождения вот. А так вот я жил вот в Печенге до шести лет, он сказал, пока отца не перевели, значит, Иваново, ему предлагали три места, значит, он сам родом из Нижнего Новгорода, Рязани, Иванова и Нижний Новгород, он серединку выбрал, говорят, в Нижнем Новгороде уже отец, умер. ну, дед мой или бабушкой там, они умерли уже, значит, по возрасту. Вот, в Рязани не захотел, но был Иваново. Город невест вроде бы хотели, женатый был, но ну, тем не менее. Значит, поехал в Иваново, и вот это, он был военкомате, работал начальником третьего ну там, где у него все. Вот это. Я с ним переехал в первый класс, как раз я пошел в Иваново. Первый класс. А вот какие-то детские воспоминания из Печенги остались? Еще бы не остались. Это, это рассказывать, это мы очень долго затянем это Ничего дело. страшного, мы это все было, абсолютно было, свободны было, сегодня. Ну, что я могу вспомнить? Я могу вспомнить, вот здесь сначала жили в землянке, что вставали утром, вся вода замерзшая, вот так вот. Вот это вот, это с рассказом матери, ну, я ну, и то немножко так вот, вспоминаю. вот. А вот когда я немножко постарше стал, я что помнил. Мы выходили, но ну, мы уже жили там, там домишки такие небольшие были, вот, жили. А тут стадион. И у меня вся жизнь вот, вся жизнь была только на стадионе. Мать у меня была спортсменкой, но как спортсменка, она лыжница была, она бегала на лыжах, там соревнования проходили, ну солдаты, кругом одни солдаты, что там, для, это значит понятно, погранзаставы и так далее, вот, и мальчишки там мужики, я думаю, мальчишки как это, я сейчас могу считать мальчишками, они играли в футбол, гоняли этот мяч, ну а я подавал эти мяч, мячи, да, mm -hmm. и вот, и все занятие это было мячи и все. Ну, вот мать мне рассказывала, один случай был со мной, значит я солдат солдат-то в няньках был, они же мать у меня медсестра, вот отец погранзастава начальника меня солдатом вставляли на заваленки, значит на солнышке солдат уснул, а я ля ля ля топ топ три года, а там, там жаркоп, все я провалился, там меня вот, через два суток меня нашли, ну выжил. Вот это был случай это такой был интересный. Случай, да. Да. Но это со слов родителей, если я что -то, наврал, то они уже не подтвердят. Понятно. А вот уже, когда, наверное, переехали в Иваново, пошли в школу, начали заниматься в футбольной школе? Нет, и опять не так. Ага. Значит, приехали, да, первый класс, но мы поменяли, пока отцу дали квартиру, мы тут три места. Я три школы поменял, там у нас. ну, сейчас говорить, какие школы, я думаю, нет смысла. И вот в четвертой школе, это была 46-я средняя школа, мы жили на первомайской, там это был у меня уже третий класс. Вот третий класс, вот мы жили в 46-й школе. И вот я там занимался, но ну, занимался в школе. Как говорится, там учитель физкультуры, ну, я с ним занимался, там баскетбол, там и волейбол, ну как и все, как и все, в общем. И сейчас, наверное, дети тоже занимаются баскетбол, ну, во всей легкой атлетикой. Всем занимались, всеми виды спорта. Вот. И начал выбирать, чем заниматься. Ну, футбол, естественно, во дворе, с утра, там, улица на улице, двор на двор. Понятно, там это все мы это все смотрели, мальчишки сами участвовали, если кого-то брали. Но и вот момент-то был такой интересный, значит, или пойти, ну как же, собираемся, пошли куда, бокс пошли. Я в неделю в боксе был, мне морду разбили, извините за выражение, и я начал. Заводила. Да, кровь пошла, и мне неинтересно. Было. Пошли в легкую атлетику. Две недели позанимался, что бегаешь, тоже неинтересно. Меча нету, неинтересно. Опять неинтересно. Потому что привык к мечу, солдаты бегали, я мечут подавал. Его не хватает вроде бы того, что. но ну, это я так сейчас думаю, что я так думал. А не знаю так вот. Ну, не понравилась мне легкая атлетика. Вот, Баскетбол, волейбол а росточком мне вышел. Извините, 176 роста это средний рост, куда Там надо все-таки побольше атаковать и так далее. Ну, короче говоря, футбол, а футбол-то как? Ну, в школе, да. Значит, в дворове футбол с утра до вечера возьмешь вот этот мяч. там, ну И пока он мы не жили, ну, нет. Нет, ну, мы жили в одном дворе, ага. там 8 квартир, а я, и там сараи у нас были. вот Ворота мы сделали там, с мальчишками. И вот я бил, там в 6 утра встанешь, и вот долбишь по этому забору. И там жалобы такие. отец тут вот один раз мяч у меня и зарубил, чтобы я больше не колотил. Вот там были слезы. Ну как-то все это прошло, мать меня поддерживала, в этом плане, что я занимался футболом. И где-то в четвертом классе я уже до слез, мать, говорю, вот веди меня в секцию, заниматься-то, на текстильчик. А до текстильщика надо было идти километр четыре. А если их ну, на трамвае, там их далеко, а так вот по прямой вот так, на четыре километра где-то надо было идти до, до тексильщика, до стадиона. Все-таки я его уговорил. И вот он меня туда привел. Но, вот. Но до этого, до этого, буквально в сентябре месяце, отец меня привел в январе. Это какой а год? С... Это был как, ну, четвертый класс. Считайте, 50... 47-й плюс 7 лет, это 53-й, темб... 55 55-й. 55-й год, ага. да, 56-й, может быть. 56-й, если всего. Вот. Он меня... Я с другом пошел в Динамо. Ну там всех брали, ну, пошли туда побегаем, они занимались в пожарке, а вот я там полгода был, играл за Динамо, первый такой первый мой футбольный опыт в детской команде, это была вот команда Динамо Ивановской области, вот, мы играли за Динамо, там у нас был тренер алибастр Игорь Сергеевич, он был учитель истории, а занимался вот футболом, нравилось ему, это генбург, мистер, я, ему как запомнил с памяти детской, вот, это, вот они меня тут подтянули немножко. Ну, я еще забивал текстильщик, значит, увидел, мальчишка-то неплохой, а там же группа сформирована, значит, это сейчас пошел, списался, так еще. А тогда попасть в команду, что вы, это. Я туда пришли, ему там пацанами-то. Ну, нет, меня не взяли. У нас набрано, Мест все, все, места нет У -у -у. Все. И вот тут вот, отца вот просил, там пошел, и, и Вермиевич, тренер был, Веста, сейчас говорит мне, вот, сообщили, что недавно умер, так сказать. Вот, и вот он меня взял к себе. Зальчик, вы не представляете, Зальчик был, ну, побольше ты раздевал конечно, раз в два, ну, вот такой зал. Напомню, что мы находимся в раздевалке футбольного клуба Ютекс Да, да. Йо -йо Это вот как вот я был тут встречался с детишками во второй школе, вот здесь в камеру, угу. вот, вот роман знает, вот, вот там такой зальчик, я зашел, говорю, опа, как будто в ванну попал, и надо же, и такой зайчик, как мальчишки, и мальчишки там вот, и мы там бегаем. И вот представляете, тренировка, значит, была в 7 утра, если вот идти мне 4 километра в фургу, хоть в дождь, хоть слякать, вот мне надо было. Встать в шесть к семье прийти на стадион. Вот бегал дожди. Это было интересно. Это было очень интересно. Я не П знаю, как сейчас. Почему сейчас интересно? вот этих наших молодых убавчиков? А потому что у меня не было мобильников, у нас не было такой связи, у нас не было mm -hmm. такого общения, что он там где-то по вертикали, я там или где-то по горизонтали я кого-то вижу, кого-то не вижу. Я могу включить, что хочу, я могу поговорить, я могу тебе смс-ку послать и так далее. А я как должен общаться? Я должен с тобой общаться, я должен тебе прийти. Вот, или мы подраться должны, или мы что должны сделать, мы что-то должны сделать. Вот. Или футбол давай играть, давай, кто кого. Вот давай, вот, вот давай. А когда вы поняли, что вот футбол, вот это ваше, и возможно на всю а жизнь. Трудно это? сказать, когда это понял. Вы, все... вы знаете, если вот если так вот прям перепрыгнуть, когда я это понял. Меня когда взяли в команду, ну я очень большой этап перешел. Я не знаю, мы будем об этом говорить или нет. А когда меня взяли в команду, и мне заплатили первый раз 200 рублей. Я говорю, что футбол деньги платят. Вот. Поэтому для меня было главное играть, а все такое, деньги. Отец мне категорически, ты иди на завод, а я закончил уже техникум, я уже мастером участка был. Вот. Потом меня в мастером цеха хотели, уже сделать. это самое с директором. меня вызвал. Ну, так учился нормально. Вот. И с перспективы, как, как с компьютерной техники началась, я должен был ехать в Болгарию, как молодой специалист, mm -hmm. уже там, и развиваться дальше, и, конечно... Вот. И вдруг, вот к этому времени, в 65 год, вот, меня в сборную России, это была сборная «Надежда», вот. и там у нас через год должен быть финал, хочу разборочные игры mm -hmm. и так далее, и так далее. И мы, да, и вот вот полтора года вот, я был вот это в сборной. Вот. Но вот в то время, когда вы занимались в школе, в футбольной школе, насколько это легко давалось? Не было ли желания бросить это все, забыть о футболе? У меня такого не было, я вам честно скажу не было наоборот. У меня желание все больше и больше было лучше играть, больше как забивать и так далее. Я же в детстве по футболе я был нападающий. Uh -huh. вот, а потом, когда в команду пришел, мне поставили в среднюю линию. Вот. А ни в коем случае, наоборот, все свободное время было занято вот именно футболом. но ну, не знаю почему. Вот так, ну так случилось, так, так случилось, так сложилась жизнь, так, так я видел свое, значит, на, видимо предназначение в этой жизни, что ли, я не знаю. Но честно скажу, что вот, до вот, даже команду взяли, не думал, что я за это мне будут платить. Ну, неужели не догадывались? Не догадывался, не догадывался вообще. я, я потому что я работал mm -hmm. и за работу мне платили деньги, я знал. Вот это у меня был участок зубов станков, извините, холодной обработки и так далее. У меня было в подчинении уже, там, кажется, 20 мужиков с бородами. Это я пацан. Ну что пацан, ну, закончил технику. После семилетки я пошел. Закончил до 11 класс считайте. Это первый курс института, я поступил в энергоинститут как раз. Вот. И, и вот, я, вот я получал, я понимал, что вот я зарабатываю зарплату, и тут ну футбол, ну футбол, ну футбол, футбол, да, знал, что там там Ну ведь работать, наверное, да, пришлось да. бросить сразу, ничего подобного, ничего подобного, вот я был пол, полтора года был в этом, наверное. На сборах у нас не то, что мы там жили постоянно, нас у нас то в Москву, то в Пятигорск, то еще где-то. Раньше по СССР Союзу мотались, наверное. Да, ну, сборы-то были у сборной России. Мы нас сначала отобрали, нас оставали там Валера Горнушкина, я, я этот, э, все путаю, Слоняна, Карамян. Карамяна. Карамяна. Карамян, вот. вот. Мы троем нас взяли, потом нас оставили в оставили И меня в сборную. У нас 18 человек было там, да. вот мы, значит, остались. И мы полтора года вот были в сборной, но ну, я приезжал, работал, а потом меня вызывали. А потом эти, да, ты а мужики мотив... говорят, он в футбол играет, а мы с него работаем. Нет, Нет, такого не было, потому что что вы там, то что сверху сказали, а -а -а. то самое. Там есть кому заменить меня, но ну, уехал я там на две недели, был ну, сам больше на три, наверное. Это тогда больше не было, Это что потом финале мы там где-то полтора месяца были, но это, ну, это было уже 66-й год, когда вот мы первое место заняли, чемпионами России стали. Вот, вот тогда где-то я полтора месяца пропустил. И то после этого я пришел, директор меня вызвал, говорит, И давай ты или едешь в Болгарию, или ты будешь заниматься своим футболом. И ответ, не ново? Ехать в Болгарию. Ехать богатство, серьезно, ну, а кто нет. меня написал? Ну, а, а, и тут друг отец за меня уже решил мою судьбу. Значит, с другом с каким-то переговорил. И мне пришел вызов из Норильска. А я молодой специалист, я еще не мог уехать никуда. А там договорились, они без своих Все не, порешали. Да, выше. И я, я должен, должен ехать в Норильск. Вот, в это время я еще женился, тут это самое, вернее, не женился еще, но уже mm -hmm. девушка была. Елки болкал, как, как, как, как Маринск, ну а что делать-то? Отец, на, отец, сказал. отец сказал, надо ехать, надо деньги зарабатывать, что-то тут это самое быстрое. Что то я с этим футбол, ничего получается. Ой, как обидно было. Ну, все же, ехать, ехать. Я тоже добро дал. И этот вызывает, значит, Болгарию надо ехать, я тоже добро дал. О чем ехать? Говорю, ну, давайте. Я говорю, я не знаю, потому что говорю, вы понимаете, у меня же отец я, как я. Отца, а не отца, да, я я не знаю, как, как, как с ним в поряде. <рис> что, мама, я еще мог поговорить а с <рис> отцом, что да, такой жесткий был привык. Ну, кому ну, понятно, понятно. Вот это жесткое воспитание помогло вам потом в жизни? Очень помогло. Вы понимаете? Какие-то моменты вот, тяжести я вспоминаю. Вспоминаю, как, как он трудил, что такое поган застал? Я вспоминаю даже пять лет, ну, это все время, все время напряжение, все время бегать не. все время это все встал, это встал, зарядку делал сюда приехали в Иванов, он инсульт перенес, его перевели, просто так же ну, Зарядку делает, себя держит сюда в тонусе. Ну, блядь, не очень. Попробуй тоже сделать себе ну, дороже общем, будет. Да, себе, себе дороже, может быть и дороже было бы. ну так вот как-то я не ощущал, заботу я ощущал, но видимо направление было четкое, жесткое. знаешь, или ты давай куда-то прибейся, что-то у тебя одно, второе, третье. Мать еще меня понимала, а отец нет, он, ну да, все, раз не, не получается, а потом он, он говорит, а что такое, ну, что ты будешь мяч гонять, ты чего? и что ты будешь гонять этот мяч, что от этого, толку от этого, какого. То есть он не то, чтобы не любил спорта, спор, а он вообще он... не понимал, а, что это, не понимал не, просто. Не, ну конечно, ну как это за футбол еще, а на самом деле у нас ведь не было профессионального футбола, у нас что было, у нас информации, нас уж так уж рекламировали везде, да, кто любил футбол, да, все ходили на футбол. И отец ходил на футбол, на, на текстильщик uh -huh. ходил, но чтобы я играл, как-то этого не понимал, честно. И когда вот настал тот момент, что вы поняли, нужно выбирать? Так вот, вот, без меня меня женили, uh -huh. будем так говорить. Я-то хотел, но, извините меня, хотят все, а решает тренер Юрий Иванович Забродин, главный тренер текстильщика. Вот. Заслуженный тренер, кстати. Мы, да, мы тренировались. Мы были в команде. Ком... Мы были в команде, при команде. При команде. При команде. При команде. Мы не на были, ничего. И вот когда вопрос стал, или я уезжаю в Болгарию, ну, они не знали, что у меня еще в Норильске лежит вызов. Это вообще, был уже... Это ну, вообще быстрее было бы. Скорее всего, уехал бы в Норильске. Вот, там уже договорились там, по своим военным связям, туда-сюда, там, в общем там было серьезное дело. Вот. А тут, ну, у меня, а директор завода, ну не знаю, просто когда вот выиграл, я особенно этот кубок кубок, чемпионов, а, ну чемпион России, чемпион вот, да, да, это Кубок Надежды, мы вот выиграли. Вот. У меня вот портрет в эту повесили в проходной завод, а в завод заводище только бы Это не то, как, что нынешний завод. Как у нас вот, было да. ну, тогда когда выгрешен, когда я приехал сюда -то. Ну, да, давай, вот мы кому ну, специалистов в Болгарии, вот сейчас нам нужно, они да, как раз на автоматических линиях, как уже начинались эта зубофрезерная обработка -то. Вот такая была остановка, и вдруг меня Юрий Иванович забрали. Очередная, на ну, тренировка, очередная, приехали, мы тут с этими кубками, со всеми делами, с вот. И он нас вызывает с Гарнушкиным. Но я возберу состав команды, класс 10 рублей, и... Я говорю, Иванович, а я молодой специалист, как это? Я говорю, твое дело. Сейчас я знаю, через обком все, все решили, все. все. все. Какой специал? вот будет отрабатывать, как молодой специалист на футбольном поле. Пусть зарабатывает, значит, славу Ивановскому интересчику. Вот, вот это была постановка вопроса. Какова была реакция отца? Реакция отца, не знаю, какова бы моя реакция, вот это было хорошо. Отца, ну как отец? Отец... А тест то, что мать есть ага. Понимаете? Она немножко так сгладила. Да, да. Голова-то головой, а еще это повернулось, равно нет, Юрк хочет, значит, пусть играет. По тем временам Ивановский Тексильщик очень сильная команда. И пробиться ну, туда было, наверное, сложно. Ну, я думаю, что вот где играл, то с большой пшеники расслабились Тексильщика Ивановна. Ну, Кострома немножко, конечно, mm -hmm. ниже была. Вот, тоже Орехозовые, вот и, ну, и так много перечитали команды Факел Воронеж и так далее. Вот. И мы, конечно, были на уровне, я имею в виду Ивановский текстильщик в том виде, в котором куда я влился, как молодой игрок. понимаете, они играли очень неплохо. Очень неплохо играли. И у них э, результаты были хорошие всегда, и все. Поэтому вот, и потом забегая вперед, и мы уже в первую лигу там вышли, уже, да. уже, я уже сам был играл. Вот, первая моя игра была в 69-м году только, в 67-м меня зачислили, в 68-м в Кутаи, в Тбилиси меня выпустили на один тайм, меня подпустил. Понятно, что это было не динамо Тбилиси, против которого вы играли. — Нет, не «Динамо», там, был, там же было две команды. — Локомотив, наверное, но, скорее Локомотив, скорее всего. всего. Я сейчас могу перепутать, но, но точно это uh -huh. было Билиси, Вот мы все Потом я подпустил. Потом стал выпускать, а буквально где-то середины сезона я уже… — Вот когда вы начали играть, вот то, что сейчас вспоминали в Билиси, вот поездки в, в, в, на такие дальние выезды, самолеты, автобусы, поезда, вот как обустроен был быт футболиста того времени? Как, устроен, как мы сейчас находимся, так и был устроен Вот так примерно. Но как вам объяснить, на самом деле, это панцирные кровати приезжали, да? Но если, до примера, в Ташкент приехали, нас вот все заселили куда-то в пустыню, там, там прыгали и тараканы ползали. Ну, не тараканы, там вот жуки какие-то ползали. Понимаете? И не отапливают. Ну, а что там отапливать, когда там жара 50 градусов? 50 градусов. А, а ночью прохладно. Вот так вот. Ну, к примеру. Вот приезжаешь, ну, Иногда жили даже в спортивном зале, приезжали так жили в спортивном зале, так это уже, это уже было в 70-е годы, это мы, по-моему, приехали, как мы приехали, Саша, ну-ка вспомни, ты должен помнить ее, ничего не помнишь, я, тоже должен, должен помнить ее, Савель. ничего не помнишь. Знаете, ты такая, спортивный помни... журналист Александр да. Гаврилов. Должен помнить, Саша, я же тебе рассказывал. В Пинзу, по-моему. Ну, куда-то туда, в общем Вот в спортивном зале жили. Ну, что-то, в все заняты были. Вот тут приехали и Современным футболистам это, наверное, даже не представить. Конечно, нет. Ну, что Сейчас мы мы тебе носочки постираем, бусышки вычистим, поставим, все развесим. Вот я какой-то. А я что должен сделать? Я должен прийти, посмотреть. А вдруг меня не поставили? Ой, как хорошо-то, елки-палки. Ну, хорошо, просижу, сейжу. И идут, хорошо, все деньги, хорошо. Идут. деньги идут. Хорошие а деньги. А там ведь сами в холодной воде, наверное, мыли будсы, стирали форму. Питались. Мы... как Бог пошлет. Нет. Порой ну, или как? Ну как? Да, конечно, так и было. Ну так и было. Чё, ну что вспоминать плохое -то? Будем вспоминать хорошее. А то, что было, так оно и было. Буцы сами и шипы прибивали, и все, и гвозди вытаскивали, и все, на фибер были, и, ну, что, и ножом эти шипы делали. Потом металлический вертывали. Ну все же это проходили. Я же это прошел. Естественно. И, и буцышки-то готовил одни, буцышки-то как это, как вот медаль, вот, или как кубок стояли у меня всегда. Сливочным маслом намазано, если оно еще было бы запино. Но все это проходили, но ну, это, это, это, ну, это, жизнь, это была наша жизнь, а, а что такое? и ничего такого не было, потому что все так было. Но эта жизнь она закаляла людей ну, и это, мотивировала их думаю, что да, на выступления. Да, да нет, ну то, что мотивация была зашкалена, это одно. Во-первых, трибуны были всегда полны, билетов не достать было, там со всех сторон лезет, как что? Все битком забито, там орал. Там, там Торсида, как говорится сейчас Торсида, где-то за рубежом, там на арсенале, или в Ливерпуле, или в Манчестер Юнайтед, кричат, кричат и все бегут. Вот так у нас было. Вы играете в родном городе, все ваши друзья знакомы на трибунах, конечно Не схалтуришь. Халтурить, халтурить? Ну как халтурить? Вы понимаете? Если у тебя заложен халтур, ты и будешь халтурить. У меня не было, наверное, заложен халтурить. Если я мог, я играл. Ну, То и играл. Были довольны. Сколько времени вам потребовалось, чтобы пробиться в основу Ивановского коллектива? Полгода. Полгода, да? да. Ну, я целый год же, Ну, я уезжал, приезжал, я же тренировался с ним. Тренировался, игроки были башен, там были и Башин, и Абдуль потом он уже в Москве работал в спортивном отделе, там взбавлял спорт, ну, это область, область Москвы. Да. Ну, в общем, какие то были, потом я сейчас, necessary... Пухов, там нападающий бомбардир, потом, там ребята уезжали и в Зенит забрали тогда, и всё. так далее. Команда была очень сильно хорошая, вы сказали, очень тяжело. Да, вот вы сказали, что начинали как нападающий, потом стали полузащитником. Это из-за того, что вот нужно было найти место в составе, или какие-то ваши таланты раскрылись им на этой позиции? А вот вы знаете, талант, наверное, должен был сказать тренер все-таки. Понимаете, да, я был нападающим. В детско-юношеском футболе я был чисто нападающим, центральным нападающим. У меня и номер был девятый, я очень любил это и с этим номером. Матьки у меня многие сейчас лежат. Вот. под девятым номером, а пришел в команду мастеров, там тебя не спрашивают, куда тебя поставят, а мы должен играть. Но вратарем, это... надеюсь, не были? Вратарем не было никогда. Вратарем не было, хотя сейчас, может быть, и вратарем даже стоят. Вот сейчас современный футбол ты должен иметь в защите, в обороне, все-все-все-все-все, это понятно, все это развивается, и, ну все это будет да, совсем другое. Вот. А тогда, да, амплуа, то и то, где то должен играть. И мне определили, я правый полузащитник был. Я был на протяжении, наверное, лет 6-7 правый полузащитник. Потом я уже по-нападающему такой немножко изменила структура, уже стало меняться, начали думать после бразильской системы, так, так, и так, так далее, и так далее. И уже начали виды изменять, переставлять, и я уже немножко, и опыт у меня уже был, я уже в центре. Вы сыграли за Ивановский коллектив в чемпионатом почти что 500 матчей, забили, по-моему, там 70 с чем-то мячей. И эти рекорды очень долгие годы держались, только совсем недавно там Коля по-моему забил, ну когда он играл, еще а побил ваш рекорд. Еще там по количеству матчей. Вот неужели не было приглашений из других клубов? А что рассказывать? Что не есть? то, что были приглашения, я уже уехал. Я с семьей семью перевез туда. Донецк. Шальцов. Базилевич. Ага. Сальков за мной приехал лично. Все. Сафронов раньше забрали. Вот. Сафонов, Сафронов, да. да. Вот, его пораньше забрали на год. Он туда уехал, я еще куда-то поехал. пискать в Спартак ушел, а я остался там. Вот. И вот он, мы там играли как раз игру. последний я там сыграл. Неплохо, видимо, сыграл. Они пришли, меня пригласили, за мной приехали. И мы поехали с женой туда. Я вот из Рядницы перешел в ЦСКА, мне его квартиру трехкомнатную там дали. Я там поселился. сынишку в детский сад с иностранным клоном по тем временам. Донецк очень понравился город, такой там, рост столько было, что я всю жизнь столько не видел рост. Но, но к сожалению, приехал я уже в мебель, там, мне говорят, и все, мне надо никакой мебели, мы все там новое, копим, все это сделаем. Но все равно надо было к родителям как-то забрать, ну, даже все это приехал. А меня под белые рученьки и в армию. Мне 27 лет, 26 вернее. 27 последний возраста, а я же в институте. А я все тянул, декот раз, я, а, академический вопрос, раз, два, два три. раз. Ну, я, как Андрея, ну сколько, 20 лет у нас учился в институте? <свят> ну, я поменьше. <свят> Вы поменьше, да? Ну, 8 лет в институте, но все ушли, мы 6 человек поступали в институте, все ушли в ПЕТ. Ну, как же у нас, все-таки мы футболисты, а тут упертый вот я оказался. Нет, я закончил институт, что я, хотя лампочку сейчас включить, конечно, могу, но... <свят> Это шутка такая, да. И но, вас подбил руки в советскую армию. У меня прямо это самое, но ну, а там, понимаете, там Украина и Россия, и все равно не спорили с, ну, с футболистами. А Юрий Иванович имел вес забрали, имел mm -hmm. вес в управлении футболом, там ее друг работал. И вот все вычислили, когда еще прилетает самолет. Ну все же, когда, считаю, Все когда... известно? нет, известно, то вот это сейчас все известно. Uh -huh. Тогда -то еще неизвестно, когда там прилетит. Что наследили. И утром, когда не улетать, что на БУ-6, а наряд <смех>, милиционеры, два военных, я должен был подписать, что я остаюсь в Иваново, в российском футболе. А что делать? Или ехать в Хабаровск. Пска или Пска, служить? Пска. Пска, да. Пска. Руга, не, ну, конечно, какой служить? Ну, мало ли и, показательную и, порку ну, это сделать. Ну, да. ну так, конечно, я бы проходил курс молодого бойца. Хотя в Донецке я предупреждал, мне говорил, там генерал сказал, пройдем тут тут все, пройдешь, присягу в бусовке, примешь. И все. Ну так и было, что вот, ну, понятно. Так и было, и ничего -то, такого особенного-то нет. И, но в армии надо было служить. Вот. Оно вот так получилось, что мне тоже возраст. Потом, пока сыр тут да весь сыр болта, мне 27 лет. У а меня 4 января так тянули, а меня как раз взяли-то это. Под белый рученький, мне стало При, месяца, прися, присяг... ну, ну, осталось вот, Присягу давали? А? Присягу давали? А какой присягу, когда я даже не служил? Я говорю, 27 стукнул, все, мне 7. уже билет. А уже у меня подпил, мне что я остаюсь. И так, эх, жена так плакала, вот понравился Донецк. А, а дожила вот до сегодняшнего времени. Где Донецк, где, значит, Иван. А -а -а. Вот, где Россия, где Украина. Так понимаю, что, что не делается, нет, все к лучшему, получается. Но, извините, футбольную то карьеру я потерял, в высшем то дивизионе я не поиграл. Это боль? Боль, боль. Я знал, что я могу больше, а я играл. А то есть никак вот у нас не было, у нас не было. было никак не могли договориться, чтобы вас отпустить какой-то другой клуб там. Хоть в России, хоть где-то в России. Нет, а в Рос... куда в Россию-то бежать? Это, ну нет, я, я хотел, у меня жена из Питера, она uh -huh. пославшей меня была на блокаднице. Вот, и потом все погибли, у нее Дедоновская. И она говорит, если я куда поеду, вот в Донецк не получилось, это только в Питер. Я, только в Питер. Вот. Были такие разговоры там, про Москву, тут, ну, даже не хочу этого вспоминать. Вот. А в Питер меня Мороз не пригласил. Не ну, приглашаете все, да етишки на жизнь, ну что ж такое, а? Ну, не пригласил, ну вот так вот. Наверное, как у современных футболистов не было агента. Ну, а нет, какие агенты? Ну, шучу, конечно, да. никаких агентов не было, ничего не было. Ну, короче говоря, в Питер не пригласили, и я никуда не уехал. Но в любом случае, я думаю, что вам, наверное, не то, что не стыдно, вы гордитесь своей Ивановской эпохой в футболе. так неужели нет, вы понимаете? Если вот я вам в начальной стадии вам сказал, что я даже не представлял, что за футбол еще платят деньги. И после того, как вот сколько поколений сменилось, с кем мне пришлось встретиться, с кем, как меня старшие, значит, это самое втаскивали. И, как же вспоминаю даже фразу, ты давай, молодой, бегай, пока бегай, хотя бы бегай, то, что у говорят. Не буду называть фамилию, меня вот как-то не хватает угу. от штанги до штанги, а ты бегай. бегай. А потом уже все к тебе, уже все остальное прилепится. Вот. Ну, я и бегал. Бегали, Бегали хорошо? Бегали, ну да, ну, был, были какие-то моменты хорошие. Игорь Васильевич, а вот момент окончания футбольной карьеры как игрока, как решение? Это было, решение принималось очень сложно. Все-таки «Энергоинститут» закончил, вот. и меня, я говорю, ну я же не работал, что, самым, представляете, это 67-й год и 79-й, 13 лет, да, в футболе, 13 даже, ну я же не считаю, там, то я был до этого, там, с 65-го года, ну, вот, да. все эти я не беру, я беру вот, меня наставку поставили в 67-м году, да, и я беру вот, до 79-го, в 79 это уже все, я ушел в ноябре месяце, да, из текстильщика, в 1979 году, а куда я ушел -то? Я ушел в высшую школу тренер, и то с течением обстоятельств. Вот. Мы, у нас уже был Гришин Александрович, тренер, вот. и с женой у нее, вот, Аля, они с моей женой, все так, ну как-то подружились, так. я последний год уже играл. Можно было еще поиграть, ну, да. мне тоже все-таки 33, сколько, 32 было, 33 уже на, на, на кону был. Еще можно было поиграть, вот. и, ну, так вот, сидели, разговаривали, а где тут сейчас, что трудиться будешь. Я говорю, ну вот мне предложили быть вот как раз компьютером... На э, на, нет, не на заводе, а в институте, в энергоинституте, mm -hmm. где я и учился. Компьютерный отдел. Там был болельщик такой говорю, да, А там будущее, говорю, будущее. Ты говоришь, я, да, я тебе возьму к себе. Будешь моим замом. А впоследствии ты будешь руководитель лаборатории лабораторию, энергоинститут. Ну, в общем, неплохая была перспектива. Сейчас одним числом смотрю, как энергия была все это самые компьютерные техники. Так было бы нормально все. Я бы не потерялся, наверное. Наверное, бы не потерялся, да 100% бы не потерялся в этой жизни. Вот. Но получилось, как получилось. Поговорили с Гришиным. Он говорит, и у нас был Иван Николаевич Швецов, это председатель спорткомитета, такой сильный, он старостой был всех этих, как говорится, обществ наших старостой был, всесоюзным, как бы его называли. Да. Вот. И, и, и он тоже предложил. А у нас был персонар компартии, он ушел в его Министерство легкой текстильной промышленности Клюев. там был уже министром легкой текстильной промышленности. Вот. И вот мне Гриш-то спрашивает, если швейцов Сирии Иван Николаевич ну как, что ты еще, еще сезончик поиграешь, или как какие мысли? -то? Я говорю, вот предлагает в энергоинститута или, или... А у вот, тебя Я бы хотел бы продолжить тренер, сказал, быть бы тренером по футболу, быть да. в футболе. Но говорю, у меня, меня как, знания-то какие, у меня энергознания надо же все-таки. Ну, это вопрос поправим, Ну, не знаю, поправим, давайте думать. А по тем временам попасть в вышета, это было да, очень это невозможно и даже. Невозможно. Это был второй или третий. Сейчас могу соврать, но второй или третий. Угу. Там такие, такие величины, заслуженные, ну, с кем мне там, пришлось встречаться. Это, да. это из с Яшином, это с Стрельцовым, ну очень много. Там это и масло, Валерий, ну это, я не помню, чем мы в одной комнате жили и, и два года, и, ну много вот С не помню, вы познакомились тогда? Да, вот, тогда. познакомились в 79 году, вот я поступил. Вот. Ну, там собеседование, там экзаменов не было, там собеседование так Мне даже стыдно сейчас, когда меня с, со мной разговаривали, э, а я даже не знаю, что этот процесс, как он, в общем, я, я с точки зрения футболиста рассказываю, а мне говорят, да, а какой аритмии, что такое, как это ведь, а В 90 году, во время одного из матчей, то ли с металлургом Липецким, то ли с ростовским СКА, на стадионе Лыбить строитель тогда еще, наверное. Строитель был, да. да. В гостевой ложе появляется Валерий Кузьмич Непомнящий. Ты После ты чемпионата меня... мира, где сборная Камеруна сделала фурор, и появление Непомнящего был фурор Владимир. Это тоже. То просто пригласили. А что приглашать? Он, он приехал. Приехал. Я э, говорю, Валерка, ну звоню, ну как он, ну, Валерка, Валер... Валерий Кузьмич. Ага. Я говорю, слушай-ка, надо бы выступить вот тут по старой тебя ждут. Тебя, по старой дружбе. По старой дружбе, тем более ты такой значимость. У него в то время дочь выходит, значит, замуж, ну, мне надо было немножко помочь, я туда поехал тут, с автобусом. Ну, так это, такие наши, как говорится, дружеские дела были. Он сразу согласился, он говорит, вопросов нет, я говорю, приеду только по времени, говорит, а то вот, меня -то его действительно разрывали, то там надо выступить, то здесь выступить. И, вот, и буквально, наверное, к одним из первых он приехал во Владимир, так что, и это было нормально, почему? Мы жили два года, душа в душ, как одна семья. Но с другой стороны, в том же 90-м году вы, по-моему, пропустили один или два матча, когда улетали на чемпионат мира в Италии. Было такое дело? Ну, такое дело, да. а на матче Камероны попадали? Или только на советский Союз? -то был. были на Камеруне да? Были. Но я с Кузьмичом не виделся, потому что там, конечно, добраться было, сами понимаете. Было очень можно. сложно, да. Мы тоже, конечно, были. Это было у нас 24 человека в делегации было, мы жили там. Ну хорошо. Ну все хорошо, да. Но первый-то, конечно, чемпионат, мы больше запомнили в 1986 году, когда и в Мексике был, на чемпионате мира. Мы там 11 человек нас ездил тогда. туда. Вот, вот, я запомнил, когда я сидел, когда вот этот Марадон забил этот гол, рука бог, я сидел буквально, как голова вот, вот, вот, стоит, а, да. Аргентин, вот, да, да, и вот, вот Марадон рукой вот, забивал. Да. И, и вот представляете, и он подбегает сюда, к этому флажкову, радуется этому голу, и тогда, ну мы же, вроде он рукой забил тогда. Ну, а кто тут? Ну, хорошо, все Юрий, рот кричат, и мы кричим. Юрий Васильевич, вы тренер команды, которая Марадона забивает гол рукой. Вот ваши действия, что вы стали делать? Я тренер, конечно, радовался. Гол забили, хорошо. А, а если, а если, а а а а если а бы А А как он? Я не знаю. А я, я вижу вроде рукой, а вроде головой. А как? И никто не видел. Как вот, половина видит, половину не видит. Да Судит сейчас ты не видишь. Сейчас Вар не помогает. Так, так я и говорю, вы понимаете, не то, что он там сыграл. Ну так получилось, вот так вот получилось. Вот получилось так, получилось. Как получилось. Рука Бога. А, а хрен за, может, рука Бога здесь. А матч на самом деле. ну, как вот была. так вот, вот так вот. И вот это в историю вошло. И все. И, и, и все. вы были на этом историческом матче. Был. Все был, Так я, я как был? Конечно, ну, да. я был. Да. Я был. Но самое-то. Обидное было, мы прилетаем, а наши улетают, и мы в аэропорту встречаемся. Наша делегация прилетает, а наши в это время, пока мы теем самолеты, мы не знали, что они про проиграли. И мы проиграли 3-4 Бельгии. Да, круто, а мы этого в не Дополнительное знали. время. И мы так и опущенно идем, да? А Игра была ночью, репортаж вел КТ Махарадзе. Ну, это вам виднее. Мы, мы виднее, с... вы в это время летели. Мы, мы летели. Даже не знали, даже не знали. Мы хотели, мы знали, что игра идет, но ничего, никакой информации не было. Честно. Ребята были убиты, конечно, в аэропорту, наверное, да? Ребята, да-да, да, они, ну как, ну, ну сидят, ну что, сидят, по-новому, сидят в куче. Хорошо, И... вы поступаете в Башита. А сколько было сложно учиться? Очно, заочно, или такое понятие заочного обучения не было. У нас не было, не было заочного обучения, у нас угу. было два года, два года очного обучения, очень напряженного, очень продуктивного, очень значимого я считаю, потому что знания давали такие мастера своего дела, что с точки зрения анатомии, с точки зрения психологии. С точки зрения технико-тактической работы, с точки зрения, значит, ну как вам сказать, общения, что ли, с коллективом и так далее, и так далее, и так далее. В общем, было очень много встреч, было очень много практических занятий, было очень много, значит, выездок и, и как бы, записи и, и так далее. Понимаете, был же год 80-й, год Олимпиады, да. Там были все задействованы, Нас, вот я в данном случае не был задействован, я в единственный, единственный раз с семью съездил на юг, вот, вот, в этот момент, потому что там надо было что-то носить, так сказать. А почему не приняли участие в организации Олимпийских игр? Нет, ну там, понимаете, там дело такое было, что мы должны были, вот кто, кто хотел, мы вот должны были, вот где то вот мы жили, это было, это жили, как уж, стадион локомотив вот здесь черкисова угу. недалеко тут вот выше так как раз и мы да, там вот, еще не до черкизы тут стадиончик свой там был какая-то то есть то, то ли атлетика это, ну что-то какой-то я не знаю вид спорта И турбометр. мы должны были да и мы должны были там вот мы должны помогать потому что мы там жили мы должны были вот а, болт как там вырос жим, а, да, это все". я говорю не знаю не себе да, я, ну возможно была уехать кто-то уехал. А то остались. Мальчишки там работали. Ну, бегали, конечно. понятно. Ну, так уж. Так... Вот сейчас тренеров готовят заочно, заодно за три месяца и требуют от них результата. Это, это не учеба. Вы простите, я, я, я считаю, что это не учеба. Я бы вот ничему бы там не научил за три месяца. Я только как... Ну, Правда, вы, вы же, я вот сейчас с вами говорю, а сам думаю, и у меня же все-таки энергия была в институте, да, я все понимал, и все, все, как говорится, математики, и все такие, такое это да, вот. а с точки зрения анатомии, там, все косточки, мышцы, там, это биопсии и так далее, и так далее. Я сейчас разбираюсь, я даже сейчас знаю, что такое, как говорится, креатив механизм, геокалитический и так далее. Простите, Юрий Васильевич, <с мы это. не Ну, это с точки зрения биологии, что происходит в нашем понятно, организме, понятно. да? Так вот эти за два года же это... Кроме того, мы же каждый день... Был еще, вот, Валер помнишь? И был еще сам друг, он был из Луганска, вот, сейчас фамилия. вспомню. Вот. Мы каждый день, но ну не каждый день, а на три раза в неделю 100% мы ездили в библиотеку в Ленинскую, вот. и там занимались дополнительно, потому что все научно-методические и так далее, вот новые разработки, немецкие и так далее, все это аккумулировали, потом приходили вот на, на занятия, и там, там же то, что вот тебе преподаватель, допустим, Яков Михайлович Коц, взял что-то, профессор. Это вершина, глыба? Да, глыба, как говорится, все. <laughs> Был такой момент один, я, я говорю, Яков Михайлович, а можно вам задать вопрос, он какой? А какую давать нагрузку, после того, как мы пришли, они все после вчера напились? <laughs> вот так, заулыбался. А какую давать нагрузку? Он, значит, берет мел и пишет на, на доске пишет тренировка после пьянки, триумфальное убийство. Я говорю, а как же разгоняли? Я говорю, а ты что пил что? Я говорю, почему? Я говорю, ну не я, может... нет, ты сам значит пил. Я говорю, да, 29 лет я попробовал, что такое я говорю, выпив. Игорь Васильевич, ну вот профессор Коц говорит, что футбол и алкоголь, они вещь совместимы. Но переходя на личности, был в команде Торпеда Владимир Вратарь Валера Фурцев. Уникальный человек. Уникальный человек, который, вот, наверное, единственный человек, который имел право выпить перед игрой. Нет. Нет? Ты перед игрой не имел права. Накануне выпивал. И мы ничего не могли с ним Смелся. Олег Романцев его брал. Олег Романцев. Олешка Романцев. Романцев его брал. Вот. Он даже сидел с собой. Так что он умудрялся бачок туда четверку ставить. Ну как, ну как, следить С Олегом разговаривать? И Хочешь... никакие методы, они как бы с Меч... ним не работали. Ничего. А ведь, а ведь... <свят> вратарь от Бога. От Бога вот мы задумался. смотрим сейчас портрет, видите, Лев Иванович он бы мог быть достойным в когорте, в такой же, просто, я вспоминаю один момент, вот, вот сейчас вот вспоминаю, просто вот про вас, мы заговорили про него, вот. приехали приглашать из-за границы, из Чехии, Чехословакии, Владимир. да, в Владимир. А -а -а. вот. и он говорит, мы тут вот, смотрим, на вратарь нужен он творил. За что не вот, было, то был. Что он творил там? Они, мы, мы там вот уж все такой, знаешь, кто только там и бил и, и, и, и Ну вообще все там он ловил такие ничи. Говорит, вот этого вратаря вот, мы берем. Я, возьмете, он не выяснует нас. Да я же пошутил. Я понимаю, но в любом случае, как бы. Это просто он да. характеризует его, извините, да. это характеризует его как игрока, игрока, который действительно в воротах не стоят. Он, он, он Это его было выражение, это от него я услышал. Стоят слоны в зоопарке, а в воротах играют. Это ну, не его выражение, но он это употребил. И вратарь от Бога, и вы, зная, что у него такие проблемы, вы его терпите. Не, полтора года. А вы знаете, почему я терплю? Потому что, когда он играет, даже вот, ну, неправильное решение, неправильное, был бы достойно, такая действительно замена, mm -hmm. чтобы, вот. Но забегая вперед, скажу, что в конце концов он меня разозлил, я его просто выгнул. И это случилось на выезде Астрахань Грозный, по да, Я просто выгнулся. Он меня подвел. Он опоздал. Mm -hmm. Опоздал, и мы, мы проиграли его. И просто прославил. Я, я уже все, значит, Чаша терпения моя, как тренера, переполнился. Он потом это понял. Мы потом встречались. Я, говорю виноват, но я говорит, не мог прийти. Ну, скажем а так, я знаю, почему. Был. хороший был человек. Хороший но, человек. Был. Хороший, но, к сожалению, вино его ну, тоже да, он сгубил. Сгубил. Она, она, она много изгубила. А что, всех его не сгубило? А? Это игрока-то да. А Я когда был, я же, там ну, так получилось, что я видел, в каком состоянии был. А просто мы приезжали. Я как раз учился. Так что тут, тут про многих много рассказать. А Ирина, зачем? вот смотрите. вот Вы говорите, что терпели, но не простили в одной ситуации. Я вспоминаю другой момент. Середина 80-х годов. Москва. Стадион «Октябрь». Ответственный матч «Динамо-2». В воротах «Динамо-2» стоит молодой Овчинников. Торпеда получает право на штрафной удар в центре поля. Сафаев устанавливает мяч и начинает разбегаться. Я где-то примерно на этом же уровне. Тренер Пьянов, «Сафай, ты что решил?» Тренер Пинов отворачивается, и Сафай в центре поля забивает гол. Ваша реакция как тренера? Молодец. А если не забил? Ну, что же делаешь? Ну, попытка не пытка. Понимаете? Есть такие моменты, вот даже вот сейчас вот, на любительском уровне, да? Вот два свидетельного директор стадиона и Паша, лучший болельщик нас, да? Вот. В прошлом году, в прошлом году, в пенальте, я сказал, вот в этой раздевалке. Значит, у меня есть штатный пенальтист, и, значит, бьет этот, этот. Вдруг мы играем в строителя, а вы, вы знаете, строители а три года, вот, годы подряд это самое. Идут, мы проиграем. Нет, сейчас мы, мы, был один один. Один-один, да. И мы бьем, пенальти. И подходит, бить не только, мы, значит, сказал. И не забивает. И не забивает. И меня почему-то не кричал. Как кричал? А я забью. Ну, ты уверен? Да. Ты где-то забивал, где-то не забивал. Но я, наверное, лучше знаю, кому доверить. Но вот именно забивать человека и не давать ему шанс. Я думаю, шанс, надо, шанс имеет каждый, mm -hmm. даже вот в таких ситуациях. Ну, раз он решил, ну, пусть сделает, пусть потом он живет. Но это ему, ну, как вам сказать, наукой что-ли будет. Даже вот отрицательный момент, и то пойдет в пользу. Вот это, наверное. Вот, вот, это, вот эти моменты надо как-то, ну я не знаю, то ли то ли не чувствовать, но это как-то надо предвидеть, что -то. А вы сейчас тренер эмоциональный? Ну, я не знаю. Игрокам лучше видеть Игорь или подтвердите Следующий миф Говорят, что в 90-х годах В конце 80-х Когда после первого тайна игра не шла у команды Тренер Пьянов Входил в раздевалку И в гробовой тишине разбивал стулья На стенку Стулья? Не был. Был единственный случай, за который мне стыдно И то это было в Костроме В Костроме вот, и вот, по-моему, балерка да, вот как раз воротарьку нашу. Вот. Все так, мы проигрывали 1-0, вот, и что-то там, ну, там бутылки же мы же пьют, ну, okay. это, стоят стакан, вот я что-то, ну, так, ну, может, может специально, может не чайно, но что-то было такое, да, вот. Обычно я захожу, все-таки где-то кто-то выскажет, кто-то чего-то, ну, так успокоиться немножко надо понимаете? зайти вырываться, и кричать и, и что-то доказывать и кому-то что-то говорить и, знаете, эти 10 минут надо для того чтобы перевести дух поправить самое главное поправить все все все то что мы сейчас вот нарабатываем с вами в тренировочном процессе вот где-то что-то исправить и довести до ума. вот это вот как как-то как доказать, как-то довести мальчишка, если где-то это ушло. Из значит. узначит. И начинают ты что там. Вот, я говорю, помолчи ладно. Ну, продолжает, значит, чуть, -чуть. ну, я не выдержал. сколько ты запустил. Вот это неожиданно получилось. Я сам, вот, я до сих пор, ну, не, не имеет права. Он быть, увернулся? Тренер, так. Увернулся, спасибо, и хоть увернулся, я тут разбился. Ну, лучше выиграл, но потом это как анекдот пошел. Ну, извините, если бы я его убью. Ну, да, ну, Так это не, не надо так, конечно. Но, вы понимаете, тренер тоже человек, эмоции ему тоже. И, и это взрывная какая-то была, какая-то взрывная такая неописуемая какая-то реакция. Ну, вот Но это была единственная ага. разница, вот такая вот единственная. А так, конечно, было, моментов было много, да, да, да. А что делать? раз еще так плавно Извините. перешли во Владимирск, этап вашей жизни. Вот из успешного Ивановского текстильщика... Команда, которая идет в лидерах, которая имеет, скажем, наверное, на тот момент лучший финансированный, лучший подбор игроков. Когда вы сейчас имеете в виду? А, нет, вот именно 87-й год, когда вы в 88 пришли в Владимир. Вот вы переходите в торпедо «Владимир». Откуда ноги росли у этого перехода? Как это вообще произошло? Да, конечно, это был очень момент такой. Понимаете, я, наверное, ну как вам сказать... Я, наверное, захотел работать самостоятельно. А туда вернулся Исаев? Владимир Ана... да. Анатолий Антон Константинович. Это великий человек. Чемпион. Олимпийский чемпион. Да. Вот, он из Волгограда вернулся. Вот. А я, я уже как раз в 86-м году и Кубок России взяли с экстерщиком. Вот. Второй и... раз вы ставите да, опять значит, оставался ага. вторым. Мне захотелось поработать самому. Правильно это было, неправильно, может быть потом бы я ушел выше команды. Но в тот момент, что думаю, что лучше я пойду работать в другую команду, буду главным. От кого поступило предложение? Как это вообще произошло технически? Ну, Вообще-то технически мне позвонил Чечеткин, Александр Михайлович. Александр Михайлович. Да, где-то с управлением, мне там с управлением подсказали. Правильно футбол был. Потом он мне сказал, что так вот, кто там чего-то Уж я не знаю, как он создает, но когда я сюда приехал, значит, был писатель спорткомитета, сейчас уже не помню. должен должны помнить. мужик хороший. но тогда вот я приехал на переговор. Куделькин Владимир Владимирович был. Вот писатель -вот, спорткомитета, Чечеркин, еще, еще кто-то. Да, что... может Владимир Борисович, по-моему, был да, Борисович. Борисович. от федерации. Ну он тогда не было еще, по-моему. Ну, вот кто из них, еще 4 человека, я помню, вот, говорили, нет, давайте мы подождем. У нас 10 кандидатур или 9 там, где-то так. Я говорю, мы, ну, извините, говорю, тогда нет, не устраивает. Я говорю, я в конкурсе участвовать не собираюсь. У -у -у. Нет, значит нет. Я уехал, ну, через два дня мне позвонили, приезжаем, решил тебе остановиться. Владимир Иванович Владимирович, значит, прискался на Что вас не устраивает? Ну, что-то у них как-то разговаривалось. Ну, понятно, что-то решали. Ну, что-то. Да. Ну, да. Короче а -а -а. говоря, через два дня позвонили, что мы остановились на ваших кандидатах. Вот а -а -а. и все. Я приехал сюда. Как вы Иванова Это узнали, узнали, как встретили эту новость? Ну, Иванова как встретили, как все болельщики встретили, очень негативно, болельщики. Ну, когда мы приехали, их обыграли, что то очень хорошо. Первый год, конечно, мне там не тяжело. Игорь Васильевич, ну, опять-таки, вот вспоминая первые ваши матчи, вспоминая вот восемьдесят восьмой год, когда вы сюда приехали, в команде Владимирского торпеда звезд в принципе не было, скажем честно, положа руку на сердце. Положа руку на сердце, вы знаете, когда я приехал вот из Иванов, да? Первый раз я говорю, давайте вы ничего не говорите, перед тренировкой Валерий Васильевич Иванов, по-моему, да, потому да. что я его да. потом оставил, вот, кстати, мальчишка-то хороший был, не жалко, ну ладно, вот, говорю, я посмотрю со стороны, я три дня наблюдал, там, там же они в зале, там вверх, ну, меня же никто не знал, что -то. Ужас какой-то был. И первый граф Нижний, в Нижнем Новгороде, 1-5, товарищеская. Ну, все же, все же делать -то. что, что делать? Работать. Что делать? Работать. Надо работать, надо работать. И вот вы потихонечку начинаете подпускать Аслоняна, Хахалева, вот тех ребят, которые потом раскрываются. Вы знаете, я начну с этого. Угу. Мне нужен был человек, который бы вдохновлял, что ли, своим примером. Вот вы еще должны были спросить меня, что ты начал. Я уговорил, Андрюха Рядковосов приехал. На одной ноге, на одной и ноге. Да. И как он тренировался, и как он даже говорил, даже разъявил, что вы тут все равно идти? бегайте. Как вы его говорили, чем вы его затащили в Аладдина? <связь> да ничем, говорил просто. Честно, ну, ну ничем, зачем тут затащить? Ну ничем не затащить. Еще это был Юрий Шумлин. Да, да, ну они с Юркой, они, они друзья. Приедут, да. но, ну, у меня условия такое поставил. <связывая> Говорит, так, Югу со мной поют. Я говорю, да не вопросов. то какая разница? Я просто. Мы же учились вместе с торпедой. Я говорю, фамилию-то иногда сейчас это, знаешь, я, такая история, будет. я бы приподнялся, посмотрел все фамилии. Тоже память-то вроде хорошая, забывается память. Из торпеда учился с нами друзья, и мы там встречались, и с Андрюхой Рибковый встречался, когда еще учились и так далее, понимаете? И я знал. Потом, когда я был в этом сборной, тоже приходили -то на игры, потому что -то тренировались и так. То Поэтому вот так вот. Через друзей, через чего, вдруг х вот так встретились, поговорили, вот, да говорит, мне бегать-то уже. Я говорю, да ты не тренируйся, ты понимаешь, ты выйдешь просто для. Нет, он говорит, я же не могу. Понимаете, как вот каждый тоже, это имя. просто приедет, болельщиков, что-то тут приехал, хромачил сюда, приехал. И вот за редкоусом, зашумленным потянулись эти все остальные наши владимирские ребята. Да конечно, нет, ну конечно. Тренировка-то. процесс мы да. поставили. Мы, естественно, надо было убедить, надо было работать, надо было просто, просто сопеть в две дыры. И, а что делать? Да. Все, исключили два касания, только в одно, только в одно, только в одно. Только в одно касание. Только в одно касание. Только игра, Все тренеры только в одно касание. Кто поддерживал команду? Тракторный завод. Город, область. Поддерживали все. Всем. Я, я бы сказал, вот на тот момент, конечно, больше всех приложил руку это Куделькин Владимир Иванович и Абрамов Владимир Борисович, царственное небесное Владимир Борисович, Владимир Иванович. Вот это, конечно, люди. Гришина, я не говорю, Гришна. в первую встречу, когда меня привели, вот Куделькин Владимир Иванович, вот это, вот, Течеткин Михалыч, да, знакомиться с Гришином, ну, здравствуй. Ну, в следующий раз будет встреча такая, когда докажешь, что ты тренер. И все. Открыто, вот просто сказал. И Мы с ним только через полтора года. И уже потом, какое бы совещание, представляете, совещание? 30 человек, 30 человек. И вдруг я там ну, щелку. А, стоп! У нас тут был. Все сидят. Это, это, это было, представляете? Это такая помощь была. Ну какая там, это все было, понимаете? Мы же. Под вот форму, элементарно, форму. Билли пять такторов, приезжай в Польшу, вот тебе. Бартер, И по вот тем ты. временам команда очень часто выезжала за границу. А это уже личные связи были. Юрий да. Васильевич Пинова. О, да, очень часто. Ну уезжали как могли. Даже, как? даже в Турцию уехали просто на Комараде. просто отдохнуть просто. Ну хорошо. Вот болельщики, Час, <смех> болельщики, там условно говоря, в июне 92 -го года приходят на стадион Но... на матч с Ураланом да. в ожидании команды а мастеров мы из, из, из, из Турции, не, не успели прийти. из Италии, ну, или из, из Италии, а и да, и И выходят, до сих пор никто не знает толком, кто такой Вахтанг Веселиане, даже Прошин не вспомнил, хотя в одной команде вроде там. Еще кто-то. Итальянская поездка. Я знаю, что там было интервью, вот Александр Владимирович брал интервью, и говорили, что эта поездка нам нужна для поднятия морального волевого духа команды. Да, нужна была. Для чего она нужна была? Должна была. Надо было их... Встряхнуть. Расслабить вообще. Я не знаю, встряхнуть, не встряхнуть, как это назвать. Просто расслабить и увезти, чтобы они вообще не думали, чтобы они посмотрели, как хорошо купаться, как хорошо отдыхать. Ну, чтобы вот это заработать, надо трудиться. Вот как-то так. Но как тренер команды второй лиги, Юрий Васильевич Пинов, какие у него связи, что он организует поездку в Италию? Связи? Ну, только личный контакт, то больше никаких связей. Ну, правда, вот был такой момент. Мы же тогда вот, у нас директор был Саша Фамилия сейчас. Андрей. Андрей Андрей. Андрей у Саша у у Андрея, Андрей. Больше, да? Да. И вот у нас он хороший, он хорошо дружил с Владимиром Борисовичем, с абрамом вот и мы как-то тот, тот собрались, я говорю, надо, говорю, вывести команду, вывести, а в это время вот как раз и приехал этот самый судья из Загребента, он там, там с Италии, но он там тоже он в конкурс корпусе был, и он тут приезжал по своим делам, был там с девушкой с дружей какой-то, что-то и тут и мы что-то с ним разговаривались очень так вот так так так а я хотел их увести думаю ту, то ли в турцию вести то ли их увести в дорогу в Хорватию. ну смотрел то ли в польше у меня там ну, в лодзе тоже друзья были. вот куда вести то ли он ну, предлагает давайте я вам организую говорить, вот, вот, вот, вот, вот так вот разговор как-то ну, в, да. в Италию. В Италию, это, извини. Вот, 92-й год, да. выехать в Италию, это да. дорого да. стоит. Да. дорого стоит, но получилось. Но почему? Ну, на самом деле, разрешение, все, ну конечно, помогали. Власти все помогали, все шли навстречу. Потому что, да, они мне верили. Я говорю, надо. Ну, рассталось, значит, надо. Хорошо, и вот этот матч, молодежь играет в ничью 1-1, и на трибунах люди говорят, ну понятно, договорной матч. Да какой договорной, вы чего-то. Там, там договорным там таким договорным. Хотели же, они так хотели выиграть. Но вот. Сулейманов забил. Ну, а ну, потом еле-еле Уралан в конце отыгрался. Так а Уралан-то, Уралан-то там, там вот, ну как-то тогда не губернатор был. Там человек делал все для того, чтобы у него вот эта вот республика что была на первом месте. Или наверное. Скорее. Конечно, да. И, ну, не случайно там и Дурнов оказался, и все остальные прочее, так и ну, мы давайте. Там же и деньги были, и все было. Понимаете? Но вот, вот понимаете, бывают такие вот моменты. Вот эти мальчишки, которые вышли, да, да, я рискал страшно. Страшно. Но, что было но в случае я... поражения? Да ничего бы не было. А чем вы а, а я рисковал тем, что, понимаете, после этой поездки, если бы у нас произошел сбой в играх, вот тогда бы было, да. Это, а что это ты там? Ничего себе. Это не запикиваем, это оставляем. Отдыхать поехали, разгар сезона. Ничего, приехали? Провалили все. Гнать тебе надо отсюда. И вообще, что у тебя мозгах-то? Куку, еще байки с трибун. Играем в 90-м году с Астрахани против Юлыгина. Играем в Ничу, Продали за Воблу. Не отложилось в нет, этот матч? Да нет, Володя, Володя я уважаю. Володька нормальный тренер. Никогда такого не было. Что... Покойный Найденов говорит, мы Владимир сыграли сыграем в Ничу. 2-2. Это был договорной матч. Найденов мог сказать все. Понимаете? Найденок мог сказать, Борман мог сказать, значит, извините, я могу еще пять фамилий назвать, которые мог сказать. Царство немец, Витюшка сейчас умер, значит, это самый наш этот э, Куйбышевский. Антихович. Антихович, да. Тот, тот вообще говорил, вообще на одной веревке всех судей вешать. Я такого не говорил. Вот, Мы могли все сделать. Вот, но... Что не было, то не было. Вот вы сейчас упомянули фамилию Антиховича, Наверное, плавно перейдем в год 91-й. Звездный год Владимирского торпеда. Для кого? Для меня самый плачевный год. Для болельщиков. Для болельщиков. А для меня? Для вас У это... меня самая сильная команда была. Это была сильнейшая команда, которая сейчас... Которую представлена... растащили потом и все. Эта команда, она бы стала бы чемпионом России. Вот сто да, конечно. Без вариантов. Никакой бы Зенит но... с Газпромом этого бы ничего не сделали. Но не хватило средств у нас, вот и все. Я, я, даже, я даже какие бы вопросы не задавали, я вам просто отвечу сразу. У нас не хватило средств в Владимирской области во Владимире. Просто Халяди мне так и сказал, нужны деньги, Юрий Васильевич Мораловский. Но опять-таки, по слухам, Спасибо. был один выездной матч, где вам предлагали четыре КАМАЗа, на которых можно было купить остаток сезона. Но вы отказались и проиграли. Ну что ж теперь что? Я Такой уж я родился, видимо. Несчастный человек. Не хочу ничего ни с кем не иметь дело, а хочу играть в футбол. Ну и до сих пор, да. Вот и все. И слава Богу, слава Богу. И, Ир Васильевич, вот как вы достигли вот этого уровня команды 91 -го года? Как эти ребята стали звездами, которые потом перешли все, почти все, в высшую лигу? Как они сами по себе личности, каждая. Каждый из них сами по себе личность. Их надо было только в единстве и заразить одной мечтой. Быть лидерами. Вот и все. То есть вы вместе с Аверьяновым, с Течеткиным, с Ивановым создали вот этот коллектив единомышленников. Ну конечно. Которые заразились конечно, все, все, Все работали над этим. Все. И все вложили. Фу, думаете, я один что Нет, мы все вместе работали. И все в вот, одну дудудули. -ду и мальчишки-то видели, и отдача пошла, вот и все. Матчи со Сморалом. Весь московский бомонд собирается на стадионе Красной Пресни да. посмотреть, как Владимирская торпеда проиграет с крупным счетом. И первый тайм 4-0. Только в пользу торпеды. что я вам могу сказать? Константин Иванович Бесков в то время убил всех после этого матча. Вот все, что я могу сказать. Мы просто сыграли свою игру. И потом в ответном матче Дома также сыграли свою игру, 20 тысяч зрителей и даже несмотря на судейство покойного Хохрякова, 2-1 победа. Да, ну там нас говорю, простил, а мы не простили. Мы Сухов не простили. Забил, вот, все. Кстати, Сухов, Козлов, вот ребята из Иванова, которые, вот, наверное, идеально влились в команду. Да. У того же самого Криволапова немножко не получилось, Тихонов позднее влился. Вот как вообще проходит? Причем, еще. Ну Смирян, ну да, вот, чуть просто попозже. Вот как вот на самом деле понять у какого игрока это его команда, а какой игрок вот возможно не заиграет? — Не, конечно. неправильно поставили неправильно поставили вопрос. Надо понять кто твой тренер, потом ты поймешь что это твоя команда. Только так. Ты должен найти место и должен довести до ума игрока, что это твоя команда, и ты в ней лидер, и ты в ней, в ней играешь. Но у Криволапов допустим не получилось. Не понимаете, Юр Криволапов нет. У нас был Хахалев. Хахалев, да. Вот, Хахалев был местный. И Хахалев был напористый. А Юрка немного тягучий. Он повыше, и повыше. Ну, и фамилия оправдывалась себя. Вот. Ну, это я тоже. Ну, ему... А я есть? ему так и говорил. Царством небесной лгки тоже я говорю, Лёг, ты что? Я говорю, ну что ты как, вот правда и фамилия. Я говорю, ну ты поживее будет что-то. Вот, ну, и как талантливый был. Ну, вот не вписался, вот не вписался. А ведь думаете, что я, я ведь мальчишка говорю, ребят, хотите у меня играть? Приходите, но чтобы без всяких ссор. А их там почему-то их не ставили даже. Представляете, как-то. А у меня было Понятно, что 191 год это боль на всю жизнь. Ой, даже... У тренера, да, у болельщиков, да. у игроков. А вот насколько тренеру затем сложно собирать команду снова, поскольку там 10 человек ушли. Вышли. Очень сложно, ребят. Очень сложно. Иногда это невозможно. Потому что. Какая-то сторона обрывается, думаешь, да что ж такое, я так трудился и вдруг на тебя. Но с другой стороны, наверное, это вот исключается роль тренера, наставника, чтобы давать шанс людям подниматься выше. Вы понимаете, вот сейчас я смотрю, анализирую, вижу со стороны. Может, не часто хожу вот на сегодняшний турнир, да? Ведь почему? После 1991 -го года, когда почти вся команда растащили, они говорят, что они ушли. Они ушли да, может, правильно, ну, потому знаете, что это было времена время, Время было очень Тяжелая. такое. Извините, если мы... Ну, это, Нет, об этом можно говорить, Платить было нечему. Да. Да, как говорится, по 500 рублей найдешь какого то спонсор, дадут деньги как чем богатки мы. Я на один год приехали в Рязань, тоже у команд были проблемы с деньгами, но сзади стояли два водки. И Борис Александрович Аверьянов покойно говорил, вот это нам дали вместо денег. До такого, наверное, тоже и доходило. Ну, там давали всем. Ведь вот Горбанов сейчас, который помогает строителям, мы к нему ездили, жены торпеды, угу. чё, а, а, а нам две туши, как говорится, и там мясо там, мальчишкам картошку. Ну там, что так было так делать? Выживали как было? Было и, и такое, да, и что там, и что такое. И ездили, играли по всем области, как говорится, пропагандировали футбол, но за это вот. Ну, ну на самом деле вот то, что в то время, вот сейчас на сайте тоже устанавливаю хронологию вот, различных товарищеских матчей нашей команды, очень много команды проводила матчи по области. И это ведь не только ради того, чтобы заработать, но это была пропаганда футбола. Да, это всегда было, есть и должно быть. К сожалению, это немножко так почему-то. Немножко жить, немножко другая стала. Но, тем не менее, это надо делать. Это надо делать. И вот после 91 -го года все равно тяжелый 92 чуть-чуть полегче 93 -й. И 94 мы вливаемся вот в единую первую лигу. Стоило туда оставаться без денег? Это всегда стоит, это всегда стоит, и даже кто бы меньше играл. Да без денег играйте, но классом выше всегда надо стремиться играть, и ты научишься играть лучше, и будешь играть лучше. Даже но когда на будем... первую поездку в Владивосток не хватает футболистов, основной состава Черняков выходит в основе. Ради этого тоже Я стоит помню, жить. Да. да, в Владивосток находка, да. мы поехали, но что делать? У нас было, да, у нас было да. 13 человек Ювича и 11 игроков. Ну это та жизнь, через которую надо пройти. Мир да. Васильевич, вот скажем так, наверное, такой вопрос. Вот самое яркое футбольное событие в вашей жизни. Вот что бы такого вы могли... Как бы отметить? игрока? Как игрока? Как тренера? Это чемпионаты мира. Самое яркое, наверное, как игрока, как тренера быть на чемпионате мира и смотреть, как лучшие команды мира бьются между собой и подчеркнуть, что для себя, как тренера. Вот, то что на чемпионате мира. А когда игроком был смотреть это все. И в 1965 году, когда от меня взяли, вы понимаете, я посмотр, видел пиле И жил, жил на базе Тарасовки когда команда сборной России готовила к чемпионату мира. У меня, у меня есть автографы Яшина, это Логафета. Вот они тогда. Мы жили вместе. Вот Сейчас это сложно вот, представить, запомнил. чтобы Кстати, это сборная 55. России, кто-то да. жил вместе. Да. вместе. Говорю, Яшин, выходил кое-что. И никто ему не говорил, потому что дальше он будет играть. Ну, как да. Фурцев. А, ну, да. Нет, ну это вот я, вот это вот как игрока, вот это мне запомнилось. Мы другой день играли. Я с текстильщиком приехал, это самое, с текстильщиком. Из юноша текстильщик, приехали с Спартаком. Вот у нас посередине Тараса, Мы играли. Они тоже там сборная какой. то ну так, так вот так сложилось. А да на другой день мы смотрели игру, когда впервые сборная России играл с Бразилией, Пеле забил карьеру. Ну, тогда нет, два забил, три один. Да. Ну, так что вот. А в тренерской карьере? А в тренерской я уже вам сказал, о чемпионата мира, на котором мне удалось побывать, как лучшему тренеру. Ну, один из лучших тренеров, у человек поехало на 1986 году. Mm -hmm. вот чемпионат мира в Мексику. И потом 90-й год, чемпионат мира в Италию. То есть, конечно, это знаменательный дат. Если нам, да. что же мы будем вспоминать лучшие матчи, Нет. ну это надо это же, Они все лучшие. Они все лучшие. Что ты выходишь и проигрываешь. И думаешь, а почему ты проиграл? Ну это анализируешь. Может, он лучший был в твоей карьере. А ты проиграл. Так Ты выиграл, может, ты сыграл плохо, мы выиграл. А может, он худший, ну, или лучший?» Я не знаю, как это определить лучше или лучше. И, по-моему, это никак. никто вам не ответит. Но я говорю: ой, я там зовил, опять голову, голов, вот я лучше мой матч. Ну ничего подобного. Еще он лучше я. Чем лучше-то ее? Чем лучше. Вот мы сейчас находимся в раздевалке футбольного клуба Ютекс. Да. К сожалению, не очень все хорошо. Но, но мы стараемся. Команда живет, команда директор старается. В чем ваш интерес? В чем? Работа в этом в этой вопрос. команде. А работа да. в этой. Команде? В чем интерес работы в этой команде? Вы знаете, сложно, это получился в жизни, когда вот я ушел с торпеда, в по семейным обстоятельствам, очень, да. очень был тяжелый момент, и, и бизнес, то есть было много всяких разных Вот и в конце концов я оказался здесь, Ну, да? Но сами понимаете, футбол все-таки есть футбол. Посидеть, как говорится, просто ничего не делал, но я не мог. И вот уже знакома была там в клубе, Каверина, здесь недалеко Каверина Я говорю, хоть только детей, хоть я соберу. Ну, вообще с Соберу, да хоть, ну, хоть передам свой опыт свой, что ли. Конечно. И вот у меня там с собой сети и мальчишки, и вот так видит, Воде, я с ним там в, этом, в зале, там, ну, зал-то, как вам сказать, там бывший кинотеатр, в клубе. Зальчик, ну, только ну, нормально, но сейчас там, я, кстати, сейчас там занимаюсь с ними, так, два раза общественных началом, да? не так. – Дима общественного начала, да? – Нет, там это уже, наверное, 0,25 Старка, там этот Кушаков, Олег Николаевич, ну, как у нас муниципальное образование, там, ну, то, что мы начали выезжать, а, говорят, а как отвечать-то, а то у нас нигде должен как-то работать, не, как вот, не собирать, вот что я буду тут работать, не это, то, что я поставить, ну, хоть, ну, хоть что-то, чтобы ты мог что спросить, спроси, спроси, да, меня спросить, да, а ну повезли детей, как? Конечно, кому Пришел какой-то дядя какой из-за угла, но ну, все, ну, все правильно, а куда Ну вот и где-то, и потом друг вот приезжает, вот, Лабанов Денис Николаевич, вот, ну, знакомый был у меня хорошо, с, с, э, с Архметовым мы знакомы, еще раньше были шкалишь торпеды, Да, встречались. Так. Они вот приехали, посмотрели, и вдруг ну, чтобы я возглавил. Мешковец тогда был, да, Пашка Камешковец был у нас. Я говорю, да нет, я, я, ну, что, ну я, я ну, как-то говорили, не знаю. Но не жалею. Шаж... Не жалею. Жале, да, жале. Я в пределе, я им помогаю, я что-то им даю, что-то, может, не додаю. Ну, наверное, что-то даю. Раз, уже столько лет поднялись, как говорится, там снизу так нормально вот в этом году, да и мальчишки в этом году третье место заняли, тоже молодцы. Вот. Игорь Васильевич, кто с Вами рядом, кто Вас поддерживает сейчас? Сейчас? Да. Ну у нас вот сейчас образовался футбольный клуб, год назад. Значит, это, конечно, район, как без района, вот здесь ничего бы все равно не было, понимаете, это Курганский. И директор завода «Ютокс» вот, угу. вот эти два человека, конечно, помогли, чтобы у нас создался клуб. Вот. большая заслуга в оборудовании, занимался сейчас, вот сейчас у нас Давид, директором. Вот. вот эти люди, конечно, а в основном вот ребята, которые все-таки местные, о, ну, к сожалению, вот из местных, которые пришел, еще было у нас человек 7-8 годов, понимаете? Кто-то в армию ушел, кто-то, значит, бросил футбол. Вот, вот, вот, вот, вот второй год, сейчас у нас все-таки, знаете, 4 тренера. 4 тренера. То есть Это, футбольная жизнь, она развивается. Да. У нас, значит, 12-13 год вот, Рыжов ведет. Значит, одиннадцатый, десятый, одиннадцатый, Иван Гладышев хоть играет, ну, занимается с ним. Давид, ты, Вася, значит, я, ты, восьмой. Я еще занимаюсь, у меня шестой, седьмой год. И уже не Рахметова уже пять человек. но ну, я себя не считал, я четыре, я пятый. Вот. А был всегда здесь один. Евгений Викторович Рахметов уже был, да, это тот. Уже не было никаких детей, ничего. А в этом году мы... Мы первое, какое второе место в области, в общем зачете заняли. По области. Второе место камешки занял. Это Владимир, это Муром, это Ковров. Это на первом месте, все а равно на втором. Тренер Пинов будет, будет поднимать став, э, планку. Планку поднимать. Вы понимаете, меня радует то, что вот здесь. Вот, вот даже вот на этом вот, вот не, не до конца устроены. Все-таки у нас два поля все-таки есть. Uh -huh. вот, но до конца еще быть-то устроен, Вы же видите, да, у нас у нас нехороших души душ хорошего нет. Нехороших раздевалов хороших нет. Стараемся, ну, и администрация старается в лице, я говорю, Роман. Все, ну, пока что вот так вот. вот. Но, конечно, мы обеспечены формой за счет завода, формы мечами. Это большое дело. Инвентарь все-таки у нас есть, мы одетыся в одну форму, хотя это звучит как-то, если взять, ну сами понимаете, торпеды взять и нас взять, и ну и что, о чем ты сейчас говоришь, это вот я вам говорю, что? ну вот все услышали, о чем ты говоришь. Нет, это, но это мы, видим любитель, мы видим любительский футбол, когда даже из области иногда футболисты играют в разных формах в одной команде, так что это тоже по большому счету серьезное достижение. Ну, ну да. Конечно, достижение это неплохое достижение, но, но все-таки я считаю, что как где-то мы недорабатываем, все равно, понимаете, ну, максималист. ну, конечно, недорабатываю. Очень много недорабатываю. Ну как, ну что такое? Вот, вот мы привезли, вот даже вот этот, вроде бы не нужно это поле. Оно вот год прилежало, мы никак не можем постелить. А куда его стелить на самом деле? Там нужны средства определенные, конечно. Сейчас вот с этим коронавирусом. Он нас подкосил. Да, и целый год не можно вдохнуть. Хотя бы даже постелить. Мы сделали квадрат 40 на 30. представляешь, что в на вообще можно играть. А сейчас это развивается. И у нас было уже... Что-то было. Что-то было, да. Ясно. Коллег, я знаю, что узурпировал все вопросы. Александр Можно несколько отвлеченных вопросов. Конечно, конечно. Вы можете потом что угодно сделать. Ю, Юрий Васильевич, вы много рассказывали, там, с кем вы учили, с кем это. А с кем-то из коллег страны тренеров поддерживают сейчас отношения, контакты? Ну, больше нет. Я вот только поддерживаю, наверное, вот с Лоховым. Это из «Зенита». Миша Лохова. Он там сейчас э, в юношеском футболе, mm -hmm. И вот, сейчас ездил туда в Хохлов, вы знаете, в восьмого года, вот, там они выездили. Да, даже. на первом месте Да, ездили. А с Мишей мы так вот поддерживаем отношения, все. Но ну, я, правда, не уезжаю детьми, конечно, но больше всех вот, вот задают вопросы, я ответил, а, так больше ни с кем. Да, вот, ну, в Риге там, ну, вот так, созванивать, но я ну, так не общаюсь, вот так вот я тут понимаю, в чем суть вопроса, но нет. Так. И несколько экспертных вопросов, которые всех вот здесь присутствующих интересуют. Как эксперт, как вы считаете, российский футбол в мировом рейтинге свое место занимает? Интересно. Вот, вот вы молодец такой. Вот в рейтинге наша пресса какое место занимает? Свое или не свое? Рейтинги. Владимирская пресса. Владимирская? Да. Никакое. Как никакой а а же какой Нет прессы. прессы. Вообще не стала прессы как таковой, которая должна отвечать каким-то определенным задачам и вопросам. Нет такой прессы. Саша, ну хорошо. Второй вопрос задаю. Значит, вот седьмой мяч лучшего игрока Месси. А вот мое мнение Левандовский. А я тоже с этим согласен. Нет, ну понимаете? Я считаю, что это неправильно. Да и Месси так считает. Вы понимаете? Но если Месси он бы так стал, сделал play отдали Левандовскому. Ну, не может быть, один человек на протяжении десятилетия быть сильнейшим и лучшим. Да Он может быть, может он гений, он может быть. Здесь вот я как раз не согласен. Но он может быть. Но на сегодня на, вот, на, на этом этапе этого года этот был сильнее. Ну, что там говорить-то? Да. Ребят, ну это, это, я, это объективно мое мнение сугубо личное. Никого я его не навязываю. Это чисто, Так же, как я вам больше скажу, в какие-то годы, когда месяц признавали из вратарей можно было из той же Германии признать да, лучшим а рейтинг нашего футбола да, упал ну мы свои нас, места свое место занимаем 50-е, 70-е мы должны, конечно, быть выше, и мы были выше но мы потеряли за этот год почему? почему? а потому что потому вот и все почему? потому что, понимаете может быть ну, как вам сказать, вот мы выиграли, провели, вернее, не выиграли, а провели очень и неплохо чемпионат мира 18 -го года. И мы, как, как наша натура, мы как-то на этой волне, мы так и живем. А, а, а все подтянулись, все как-то как напряглись, что ли, а мы расслабились. Ну и, соответственно, а жизнь этого не прощает. Поэтому мы опустились ниже. Могли еще ниже, да уж ниже некуда. Ниже некуда, наверное. Поэтому мы должны где-то где повыше быть вместе. Ну, на сегодняшний день, ну, я, я думаю, 20-го хотя бы. Ну, не на как, не на 54-го. Извини. Скажу вам больше. Все время говорили, что у нас нет футболистов, нет никого. Пришел хидинг, и мы стали чуть ли не звездами. Да, ну пришел хидинг. Вот вы говорите, 91-й год. Почему? Ну, доверили мальчишкам, они за два года, они окрепли, они, они показали результат. И здесь тоже же самое, здесь работа тоже началась из-под Ну, пришли все эти, все эти Аршавины, все эти, значит, эти самые э, бомбардиры наши, да? Киржаков. Киржаков, да. Вот, и так далее. Ну, ну коллектив-то все почти одногодки. И они выстрелили, и правильно. они хотели, они горели. Вот и все, ну, ну, ну что тут непонятно, все понятно. А Хитин, молодец, он их объединил, он им доверил. Вот и все, доверие это большое дело, это стимул большой. Иногда тренер говорит, вот, а я не знаю, как смотивировать. Ты им доверишь, ты просто доверишь. Он еще ничего не сделал, он еще вот сам не знает, что он может, а ты ему доверишь. Вот и все. Одному, второму, они заиграют. Они просто, понимаешь, был воробушек без крыла, а крылышки появились, он уже орвом становится. А? Вот вообще вопрос, который вам не понравится. Чего не, Я хватает, всем вопросам. чего не хватает Владимирскому торпеду для более удачной игры, на ваш взгляд? Вот вы редко были, но ходили на несколько матчей чтобы ответить на твой вопрос, это надо быть там. Нормально ответить. Ну, визуально, а, хотя... Визуально быть. я могу ответить, я могу Я могу только свое личное мнение, но это мнение будет, как тебе сказать, неправильным, что ли. Знаешь, почему оно будет неправильным, Саша? Потому что я не знаю, что, что делается кому ну, внутри. Ты... Да. Я, я, не, я смотрю, мне не нравится, как играет. Смотри, тренировки, вроде а все делают правильно, понимаешь? А почему тогда мы не, не выстреливаем? Ну почему? Ну мы должны, мы должны это, понимаете, вот как вот домик, кирпичик к строится, и в конце концов красиво да, получается, да, и он не шатается, не падает, а он стоит. Значит, у нас фундамент был хороший, сделан, он не, он не падает. А красота, а это уже изящество и творчество каждого из нас. Так и в футболе. Вот мы фундамент хороший сделали, мы заложили основу, пусть она, как говорится, на физике, как говорится, все держится основу. Мы создали, и после этого мы создали и объединили коллектив, а последняя пирамида – это наши головы, это мотивация, это психология, вот эта пирамидка, а, а вот здесь нам чего-то не хватает. Мы, может быть, я не говорю, что у нас плохой сейчас фундамент, торпеда, но фундамент знаете какой – ну, как тебе сказать, не домашний, что ли, фундамент. Он есть фундамент. Он такой, он такой, не очень устойчивый фундамент. Почему? Ну, это не ко мне вопрос. Это вопрос уже к тренерскому штабу. Вот, вот а, вы сказали, 91 год. 91 год. Там у нас исключительно почти свои были. Я ведь Ивановский тоже своими считаю, потому что я, я Владимир Иванов, ну, я не, не различаю. Я там 25 лет работал, тебе 25 лет работал. И мальчишки, если они пришли ко мне, они отдавались полностью игре. Тот же тоже тот же казал, человек много что Остальные-то все свои. Ну, кто-то приехал там, но Ну, основа-то, основа то основа костяка это была своя вся. Владимирская, я не говорю, что сейчас надо делать, сейчас ушел. Нет. Мы же говорили про то, с, с чего начали. Средка усу начали, а да. то в Москве вич? С чего начали? Остальные все остальные прилепились. И так и и, и, так, и мы лепили этот фундамент. Ну чего не хватает опять? Я не знаю. Да, ротация большая значит. Но, опять же, это мое мнение со стороны. Почему это ротация, не знаю. Ду 2001 год. Выходим, значит, меня опять позвали, да, выходим откуда? Золотого кольца. Еще, кстати, нигде не, не, не упоминает Серега Груздов, а Серега начальник команды был целый год со мной. Мы Были с ним общались на ЭДЖС. Да нет, нет, я просто там, угу. раз уж мы затронули, как, как тоже строится все это дело. И опять же, потихоньку-потихоньку, мы, мы чуть динам, Петушка, сыграя ничью, и мы пускаем этот Рыбинск несчастный впереди себя или там или, сайт, этот, жив, э, жив, да. А? Был делом. Все. На последнюю минут Тихон забивает голову, у меня чуть инфаркт не хватило, из-за чего? Из-за из петушков мы чуть не вылетели и не, и не выйдем. Опять еще, опять ковыряться где чего-то. Каково это? А, на ходу, конечно, за. Как ты Сляпаешь? Не сляпаешь? А мы сейчас тут меняем, там меняем, здесь, значит, пробуем, берем своих, тут же их выбрасываем и Тишкина жизнь. Ну как? Но ну, возьмите, пусть мальчишки, то пусть они, пусть они там, я не знаю, ну, пусть они годик-то поварятся здесь в команде, в команде свои, пусть варятся, варятся, а, Но ну, варятся не с теми, с такими же, которых приглашаем со стороны, что они такие же, они должны быть выше на голову. А опять это... же, это мое мнение. Может, сейчас может все по-другому, я не знаю. Да, я не думаю, что все по-другому. Да, извините, например, извините, своя да. тарелка дома, она есть своя тарелка дома, и она тебе роднее будет эта тарелка, чем ты ее привезешь из Китая, она и расписана и вся и что? Красивая будет китайская? Красивая? Но не Ос... родная. Да. Еще вопросы? Да, измучили ветерана. Да меня в любом случае, Юрий, Юрий Васильевич, Васильевич. Огромное спасибо. Да, Саша. Вот до 80-выведем камешковский футбол. Ну, если мы находимся с тобой до 80 градусов, я Мы точно догоним, а? И перегоним. Да все, ребят, конечно. Ладно. Огромное спасибо, Юрий Васильевич.